Глава 8. Американская эпопея начинается. Когда твой день насыщен с момента, когда ты разуваешь свои глаза, до момента, когда ты их закрываешь, то время несется очень быстро. Так в один прекрасный день мы обнаружили, что уже осень. В Калифорнии осень мало чем отличается от лета, только нет таких жарких дней, как летом. Но когда в начале октября наступает индейское лето, ибо так в США называют русское бабье лето, то жарко так же, как и в самые жаркие летние дни. Таким образом, сезоны года в Калифорнии можно определить в основном по календарю. Сентябрь можно было бы назвать обычным месяцем для нас со Светланой, если бы не два события. Одно трагическое, а другое положительное. Правда, эти два события нельзя даже сравнивать, и вот почему. В 20-х числах сентября я получил ответ из иммиграционной службы о том, что мне предоставлена рабочая виза. Мне дали рабочую визу H1, а Светлане, как моей жене, дали визу H4, которая не давала ей права работать в США, но позволяла легально жить на территории страны. Первую рабочую визу мне дали сроком на один год, видно такие у них порядки, потом ее продлевали еще на два года, а потом еще на три. По иммиграционным законам США продолжительность рабочей визы может быть не более 6 лет, после чего иностранный рабочий должен покинуть страну. Получив рабочую визу, мы вместе с Джорджем отправились в офис так называемой службы социальной защиты, для того, чтобы получить себе CCN, Social Security Number, аналогом которому в России является ИНН. В силу того, что наш, особенно мой, английский почему-то хромал, а у меня хромал на обе ноги сразу, анкеты за нас заполнил Джордж. Так что не могло быть и речи о том, что мы чего-то недопоняли и написали что-то не так. Напомню, что Джордж родился и вырос в США, и поэтому он не мог допонять тот или иной пункт анкеты при заполнении. Мы подали заполненные Джорджем анкеты служащей офиса, заплатили за оформление CCN, соответствующий налог государству, получили квитанцию и перед уходом опять-таки через Джорджа выяснили, когда нам следует ожидать эти карточки. В США без CCN невозможно устроиться на работу, открыть счет в банке получить водительские права, оформить кредит и так далее. И хотя CCN никак не отражен в Конституции или других официальных органах, как обязательный документ, который должен иметь живущий в этой стране человек, но тем не менее без CCN в любом госучреждении с вами даже разговаривать никто не будет. Так что получение CCN было необходимостью, особенно тем, кто не является жителями этой страны. Получив рабочую визу, мы получили официальный статус в стране, без чего не было возможности легально в ней оставаться, так как моя виза b 1 уже закончилась. Вот такое положительное для нас событие произошло в 20-х числах сентября, и буквально через несколько дней произошло весьма трагическое событие. 25 сентября 1992 года в Литве умер отец Светланы. У него было слабое сердце и три инфаркта, но его состояние постепенно улучшалось, после того, как я занялся его лечением. Казалось, ничего не предвещало плохого, но 25 сентября его сердце остановилось. Правда, остановилось оно не само по себе, ему помогли остановиться. И помогли остановиться по одной простой причине, чтобы сделать в кавычках приятное Светлане, которая очень любила своего отца и для которой он был еще и лучшим другом. У них были общие интересы, было редкое родство душ. Звали отца Светланы Василием Васильевичем Серегиным, настоящая фамилия – Оболенский, и он был единственным сыном князя Николая Оболенского и княгини Елены Лариной. Родился ее отец в городе Кургане, куда были сосланы после революции его родители, которые там же и были уничтожены в кавычках «справедливой властью». Жизнь этого человека – это удивительная жизнь сильного, необычно талантливого человека с суровой судьбой еще в младенчестве, потерявшего своих родителей. Так вот, наши враги, которым мы со Светланой успели уже основательно насолить, нанесли смертельный удар по его слабому сердцу, слабость которого в его роду была не случайной. Я все-таки остановлюсь и дам некоторое пояснение о природе слабости сердца в роду отца Светланы. Это началось более 200 лет тому назад, когда одному из предков Светланы по французской линии после его смерти Перед почетным захоронением вырезали сердце и захоронили отдельно от тела. При этом сердце вырезалось из тела умершего по определенному магическому ритуалу черной магии. И при этом все преподносилось как проявление высшего уважения и почтения к умершему и в качестве высших почестей за высочайшие достижения при жизни человека. Этим предком Светлана был прямой потомок русов-мировингов, которые правили Западной Европой в первом тысячелетии нашей эры если пользоваться современным календарем. Точнее, потомок тех немногих русов-мировингов, кому удалось избежать резни, которую им устроили благородные галы, науськанные социальными паразитами в 7-9 веках. Тогда на карте не было еще Франции, а была Галия, а также Испания и Британия, которые уже во втором-третьем II веке нашей эры были отколоты от единой славяно-арийской империи, на месте Франции была Галия, которая вместе с Италией образовывала одно государство, управляемое русами-мировингами, которых еще сами Галы называли Франками, что означало свободное. Но это уже другое повествование. Так вот, одним из предков Светланы по французской линии русов был принц Эммануил де Роган, который был отцом далекой прапрапрабабушки пр Светланы по линии ее бабушки княгини Елены Лариной. Даже фамилия этого предка прямо указывает на связь со славяно-арийской империей, так как фамилия Роган возникла при искажении при записи на латыни титула Рахан, ибо эта фамилия до сих пор произносится именно так, хотя и пишется несколько по-другому латинским алфавитом – Рохан. А до этого писалось вообще тождественно тому, как слышится – Рахан. Рахан или Хан Ра – это воинский титул боевого мага, который имел высшие посвящения из касты русов, в отличие от титула Хан, который давался полководцам не имеющих магических или паранормальных способностей. Так же как и династия Мировингов была создана именно высшими посвященными из касты русов, а прозвище Мы Раф Ингли со временем трансформировалось в фамилию Мировинги – Всему этому есть и документальные подтверждения, которые на Западе тщательно скрывали и уничтожали тоже, но так и не смогли уничтожить все. Так уж получилось, что прошлое рода Светланы и моего рода весьма тесно и активно связано с прошлым славяно-арийской империи, хотя это и выяснилось относительно недавно, но от этого не меняется суть самого явления. Так уж сложилось, что роды наших предков были довольно тесно связаны с прошлым русов, русского народа, а теперь пора уже вернуться к случившемуся с принцем Эммануэлем Дероганом. Как я уже упоминал, ему после смерти вырезали из груди сердца, якобы как выражение глубочайшей признательности за его великие дела и похоронили отдельно от остального тела. Только мало кто знает, что церковный ритуал такого высокого в кавычках уважения к умершему на самом деле является ритуалом черной магии африканского Вуду. И именно после этого ритуала у всех носителей генетики, погребенного таким образом, сердце всегда очень слабое, так как будто сердце вырезали не у далекого предка или родственника, а у самих потомков. Черная магия этого ритуала отрицательно влияла на любого, кто нес в себе хотя бы частицу генетики, похороненного с особыми в кавычках почестями. Так что генетически передаются не только наследственные болезни, но и магические повреждения, нанесенные через генетику, Правда, это мало кто понимает, и все идет под соусом наследственного заболевания. И убрать такое наследственное заболевание можно только уничтожив последствия применения черной магии с самого начала. Тогда проблема исчезнет сама собой, и уже будущие поколения не будут иметь это в кавычках наследственное заболевание. Что я и сделал для Светланы, хотя не успел сделать для ее отца. Смерть отца Светланы стала тяжелым ударом и испытанием для нее. И хотя Светлана могла свободно общаться с сущностью своего отца, и я помог ему пройти через адаптационные трудности перехода и выполнил его желание увидеть Вселенную своими глазами и попасть на другую планету, это тем не менее было слабым утешением для Светланы, так как его смерть не была естественной и пришла раньше положенного ему срока. Но самое тяжелое для Светланы начиналось, как только ей стоило закрыть глаза. В кавычках друзья, организовавшие для нее этот в кавычках подарок, показывали ей во всех деталях тело умершего отца, похороненного в земле, и их голоса напоминали ей о том, как ему холодно лежать в холодной земле, о том, как его тело начинает разлагаться и как его плоть поедают черви. И все это сопровождали красочными картинками происходящего, рассчитывая, что психика Светлана не вынесет подобной атаки и она сломается. И все это продолжалось не одну ночь, а каждую ночь в течение некоторого времени. И несмотря на боль от утраты отца, Светлана находила в себе силы, чтобы выдавить из себя навязываемое ей наваждение. В ответ на подобную атаку она говорила этим в кавычках друзьям, что ее отец умер и что в гробу лежит его мертвое тело, которое и должно разлагаться, и его должны есть черви, если он захоронен в земле матушки». А его сущность продолжает жить и однажды воплотиться в новом теле на другой планете, планете его мечты, и она счастлива тем, что его мечта наконец сбудется. Пусть и после гибели его физического тела, но он смог увидеть вселенную, повидать другие планеты и цивилизации, что мало кому удавалось из живущих на Мидгард-Земле, особенно в последние тысячелетия. И под напором ее силы духа враги отступали, хотя Светлане и было это нелегко. Очень сильно ей помог в это тяжелое для нее время один наш звездный друг, Вион. Он брал ее сущность с собой и показывал красоту вселенной, беседовал с ней, давая отдых от дружеской опеки врагов. И это было для нее спасительным свежим воздухом в тяжелое для нее время. И она могла хоть немного отдохнуть ночью, без того, чтобы не видеть постоянно картинки разлагающегося тела своего отца, посылаемое в кавычках друзьями. Так что смерть отца Светланы была нужна как инструмент давления на нее, как попытка сломать ее и не допустить того, чтобы она продолжала действовать против паразитической системы. Но несмотря на всю боль утраты, враги добились обратного. Светлана стала еще более активно помогать мне в общем справедливом деле борьбы с паразитами, где бы они ни действовали. И хотя в то время основная наша активность лежала вне пределов нашей планеты, тем не менее, как видно из приведенного факта. Били нас паразиты не только там, но и на нашей земле. Били по дорогим нам людям, так как нас не могли достать напрямую. И именно такими методами действовали и действуют социальные паразиты на всех уровнях. Октябрь и ноябрь прошли в рутинной работе, хотя многие могут пожурить. Как так, мол, возвращение здоровья людям может быть рутиной. А очень просто может, когда ты делаешь однотипную работу изо дня в день. Это не значит, что ты не сопереживаешь с каждым своим пациентом его беду и не радуешься, когда к человеку возвращается здоровье твоим трудом. Я радовался и радуюсь всякий раз, когда дарю человеку нередко второй шанс, вторую жизнь, и всегда надеялся и продолжаю надеяться, что он этот второй шанс или вторую жизнь использует во благо себе и всем остальным. Но от этого моя работа не перестает быть рутиной. Ведь если ты уже решил какую-то задачу один раз и понял, что 2 плюс 2 равно 4, то в первый момент у тебя вырастают крылья, и ты весь полон радости от того, что тебе удалось решить эту задачу. Но если тебе приходится вновь и вновь повторять, что 2 плюс 2 равно 4, и повторять это миллион раз – то несмотря на то, что это утверждение правильно, оно не несет в себе свежести первого открытия и становится рутиной. Так и с лечением, когда ты впервые сталкиваешься с какой-то проблемой в человеческом организме и находишь способ избавить человека от этой проблемы, то действительно испытываешь радость от того, что удалось найти правильное решение. Но когда ты после этого сталкиваешься с такой же задачей вновь и вновь, то радость новизны исчезает, а появляется рутинность хотя для каждого человека его собственная проблема со здоровьем – проблема почти вселенского масштаба, и когда эту проблему решаешь, человек несказанно рад. Я тоже рад, что удалось помочь очередному человеку, но для меня в этом уже нет новизны творчества, поиска решения, разработки стратегии и тактики, всего того, что дает человеку полет души, по крайней мере мне. Конечно, у каждого человека даже при одной и той же проблеме со здоровьем существуют особенности – у всех разная генетика, разные сущности, разная динамика развития заболевания, вызванная тем, что каждое соединение генетики и сущности уникально по своей сути. Эта уникальность проявляется в нюансах восприятия самого человека к моему воздействию, в том, какие органы и системы данного человека ослаблены, а какие нет. Но при всем при этом язва желудка, например, остается язвой желудкой. И хотя в каждом конкретном случае сама язва может располагаться не обязательно в одном и том же месте у разных людей, но в любом случае язва образуется на нижней внутренней стенке желудка. По крайней мере, мне ни разу не попадались язвы желудка в других местах. Да и не могло быть иначе, так как язва желудка появляется из-за того, что в силу тех или иных причин в желудке человека начинает вырабатываться желудочный сок тогда, когда в нем нет пищи, и скопившийся в нижней части желудка сок – Вместо пищи начинает переваривать слизистую оболочку, которая и выработала этот самый желудочный сок, и разъедает желудочный сок слизистую желудка вплоть до мышц желудка. Если процесс не остановить, желудочный сок превратит и мышцы стенок желудка в том месте, где начался процесс, и возникнет так называемое прободение язвы. При прободении язвы желудочный сок и содержимое желудка попадают в брюшную полость человека со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот вкратце возможные варианты развития язвенной болезни. И несмотря на то, что у людей разная генетика сущности, динамика развития язвенной болезни и присутствуют индивидуальные нюансы, моя работа для того, чтобы вернуть человеку здоровье, не отличается большим разнообразием. Если у человека открытая язва, после того, как определено ее местоположение, я в первую очередь добиваюсь остановки внутреннего кровотечения – для этого мною блокируются поврежденные кровеносные сосуды посредством выращивания внутри поврежденного сосуда своеобразной изолирующей перегородки и соединительной ткани. Когда я этого добиваюсь, прекращается внутреннее кровотечение, но это еще не решение проблемы, это только создание временной заплаты. А дальше начинаю работу по восстановлению поврежденных тканей слой за слоем выращивая новые ткани, начиная с самых внутренних поврежденных слоев. И первыми восстанавливаются клетки мышц желудка, причем поврежденные клетки полностью расщепляются, и на их месте создаются совершенно здоровые, полноценные клетки тканей, которые были до повреждения. И таким образом язва желудка заращивается слой за слоем, сначала мышечные ткани, а потом и сама слизистая желудка. Когда процесс завершается, язва желудка исчезает полностью, как будто ее никогда не было, что подтверждается соответствующими медицинскими обследованиями. Ну и это еще не все. Остается еще убрать причину возникновения язвы, а причина заключается в том, что блуждающий нерв стимулирует слизистую оболочку желудка неадекватно. Выработка желудком желудочного сока должна быть пропорциональна объему пищи в желудке и ее качественному составу. В этом участвует целый ряд систем организма, начиная со вкусовых рецепторов полости рта, которые позволяют нам не только ощутить вкус пищи, но и подают сигнал в соответствующие зоны коры головного мозга о том, какие органические вещества на пути в желудок, белки или жиры или углеводы. И пока пища движется по пищеводу, мозг уже дает команду через ретикулярную формацию, через спиной мозг блуждающему нерву, какой тип желудочного сока и в каком объеме должен выработать желудок, чтобы полноценно переварить эту пищу. Это опять-таки очень краткое описание процесса пищеварения человека, я не стал расписывать по каким нервам и как идут сигналы и в какой последовательности, ибо это может быть интересно только узким специалистам, но упомянул о комплексной связи процесса пищеварения для того, чтобы дать тающему эти строки понимания того, что современная медицина очень часто даже не понимает того, что происходит в организме человека, а если и понимает, то ничего изменить не в состоянии, только используя чисто механические действия. Так вот, в силу тех или иных причин сигнал из мозга, поступающий через ретикулярную формацию мозга, достигает блуждающего нерва, который и стимулирует избыточное выделение желудочного сока, которое в конечном счете приводит к язвенной болезни. Так вот, чтобы не допустить появления язв в будущем, необходимо найти тот участок в системе нервной стимуляции желудка, на котором возникает сбой системы в результате чего блуждающий нерв перевозбуждается, что и приводит к появлению язв. И после обнаружения первопричины необходимо восстановить баланс работы симпатической и парасимпатической нервной системы, ретикулярной формации мозга. Кстати, современная медицина даже не представляет, как эту систему можно отрегулировать. Так вот, на примере язвы желудка я попытался показать, что, несмотря на некоторые индивидуальности каждого человека, по своей сути работа остается одной и той же, и поэтому после четкого понимания сути проблемы действия принимают рутинный характер. Конечно, периодически можно натолкнуться на что-то принципиально новое, даже и в случае с язвой желудка, но с каждым разом нового в этом деле становится все меньше и меньше. Другое дело работа в космосе. Если ты правильно справляешься с возникающими на твоем пути задачами, то поднимаешься на следующий уровень решаемых задач, на котором все совершенно по-другому. Все, что работало раньше, совершенно не годится в принципиально новых условиях. Каждый раз нужно создавать принципиально новые методы работы и в принципиально новых масштабах. А вот это не позволяет погружаться в рутинную работу. К тому же мне еще в самом начале своей космической одиссеи удалось решить проблему с рутиной работой в космосе, что позволило мне не утонуть с головой в рутине космического масштаба, а получить полную творческую свободу. Так что рутинная дневная работа с моими пациентами компенсировалась многогранной работой в космосе. Вот так шли мои осенние будни осенью 1992 года. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, так это на одну встречу. Однажды в сентябре меня пригласили прочитать лекцию перед группой людей, которые называли себя воинами света. Я пригласил Романа Баренкова, который переводил мою первую школу-семинар на эту встречу, как переводчика, и все вместе, включая Джорджа и его жену Маршу, отправились в какой-то небольшой пригород Сан-Франциско, где в довольно большом доме собралась группа воинов света. Я прочитал лекцию о возможностях человека, провел демонстрацию, и после этого все разбрелись по кучкам и стали вести светскую беседу, как они это понимали. Очень много было разговоров о духовности, общении с духами и о том, что эти духи вещают. То, что вещали духи, даже не охватывало доступную каждому желающему открытую информацию. Уровень, получаемый через духов информацию, представлял собой гремучую смесь на уровне первого класса и даже детсада – что не могло вызвать недоумение, если учесть тот факт, что это вещали не малые дети, а взрослые люди, которые даже претендовали на образованность. Позже я понял причину такого парадокса. В США образование можно назвать образованием только условно. Такое невежество трудно встретить в самой глухой деревне в России. И было удивительно, что в мире сложился миф о качестве американского образования. Это не что иное, как миф пропаганды, навязанный миру Америкой, чтобы последний было легче создать образ лидерства. Но это уже другая тема. А пока вернемся к указанной встрече. Так вот, как оказалось, вся эта группа воинов света периодически собиралась и говорила о том, какие такие великие дела они будут делать для человечества после того, как получат большие деньги через специальную финансовую программу, наподобие той, что создал в России Мавроде. И этими великими делами странным образом оказались покупка для себя родимых шикарных домов и дорогих машин, и все остальное в том же духе. Очень странным образом эти люди представляли себе деяния воинов света. Примерно так же, как и строители коммунизма говорили о том, что люди будут жить при коммунизме, когда каждый будет брать по своим потребностям и отдавать по своим способностям. И что самое удивительное, так это то, что высшая партийная элита действительно жила при коммунизме, брала по своим потребностям и только. На этом все великие дела воинам света и завершались. В отличие от партийной элиты, наши воины света так и никогда и не дождались своих миллионов на вложенные тысячи. Их просто ловко провели, собрав их деньги и заставив верить в то, что взамен они получат миллионы. Так что финансовые пирамиды строили не только на постсоветском пространстве, где люди еще совсем ничего не понимали в финансах, но и в США, где вроде бы люди уже должны были научиться на опыте своих предков, пускай не таком основательном. И хотя американский писатель О. Генри в своем рассказе «Трест, который лопнул» весьма красочно описал один из вариантов финансовой махинации, он, похоже, никого и ничему не научил. И одна из причин этому – почти никто из коренных американцев не читал этого писателя вообще, а не только этот рассказ. У кого-то может сложиться впечатление, что возможно только писателю о Генри и его книги выпали из круга зрения американского обывателя. Отнюдь нет. В школьной программе нет не только о Генри, но и многих других американских писателей. А лет десять назад из школьной программы изъяли книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Гекель Фина» только за то, что в своих книгах Марк Твен называет «негра негром» а не как положено в соответствии с правилами политической корректности афроамериканцам. Вот такие вот тонкости американской жизни. Как выяснилось при разговорах с аборигенами США, в пределах Сан-Франциско более-менее известны имя Джека Лондона, и не по его произведениям, а в связи с тем, что на берегу залива в районе пристани Окленда сохранилась избушка Джека Лондона времен «Золотой лихорадки». А многие его произведения никто даже не читал, не говоря уже о писателях из других стран. Из русских писателей что-то слышали о Льве Толстом и Достоевском, и то в основном из телевизионных передач, в которых периодически упоминаются эти имена. Конечно, есть очень небольшая прослойка в американском обществе, которая читала значительно больше, чем основная масса, но и в этой прослойке далеко не все знают литературу даже в пределах школьной программы, которую мы изучали в свое время. А ведь в наше время практически все читали в несколько раз больше, чем того требовала школьная программа. Читали не только школьники, студенты и люди интеллектуального труда, читали все от рабочих и крестьян до докторов наук и академиков. Так было во время нашей юности и молодости, и мне искренне жаль, что в современной России любовь к книге постепенно умирает, и школьники и студенты, к сожалению, становятся все больше и больше похожи на своих американских ровесников. Вот так у нас состоялось знакомство с воинами Света, и это знакомство не вызвало восторга ни у меня, ни у Светланы. Конечно, в том, что люди хотели жить в хорошем доме и ездить на хорошей машине, нет ничего зазорного и плохого, но все это никакого отношения не имеет к борьбе за справедливость. И самое досадное в этой ситуации, то что воинов Света совсем не интересовала справедливость вообще, их интересовало только свое собственное благополучие а не справедливость, за которую надо бороться, и очень часто отказываться во многом для себя. Войны света действуют не ради своих шкурных интересов, а ради справедливости в принципе, и чаще всего это борьба за справедливость ради других, а не ради себя любимого. А в остальных случаях это или просто словоблудие, или откровенная ложь социального паразита, чтобы хотя бы словами создать себе камуфляж и ввести в заблуждение остальных. И именно социальные паразиты больше всех кричат о своей заботе обо всем человечестве, о необходимости демократизации социума и тому подобное. Ведь демократия, а точнее псевдодемократия – лучшее прикрытие для социальных паразитов, позволяющее каждому конкретному социальному паразиту легко уйти от ответственности за свои паразитарные действия. Ведь когда какое-то решение принималось коллективно, то ведь вроде бы и отвечать некому, но не наказывать же всех. В лучшем случае найдут кого-нибудь крайнего, кого меньше всего жалко, и повесят на него всех собак, а потом переведут на другую ответственную работу. И все. Псевдодемократия – это идеальный уход от ответственности, идеальный способ обманывать массы народные и скрывать свою паразитическую суть. Всегда, когда ответственность за совершенное перекладывается на всех вместе, это признак деятельности социальных паразитов. А для того, чтобы все это скрыть получше – придумали социальные паразиты выборы каждые 4 года, когда давшие предвыборные обещания своим избирателям уходят со своих постов, а вместо них приходят другие и дают в принципе почти точно такие же обещания, как и ушедшие. А ушедшие объясняют свою несостоятельность тем, что у них не хватило времени на реализацию своих обещаний. И чаще всего социальные паразиты предлагают спасательные планы, на исполнение которых выделяют 15-20 лет. И это необходимо для того, чтобы, если воле случая их выберут на второй срок, им не пришлось отвечать на вопрос о том, почему данное ими обещания не выполнено. А так, когда срок исполнения обещанного наступит, спрашивать не кого, так как дававший обещание давно уже не удел. Не правда ли весьма ловкий трюк ухода от ответственности? Так вот, демократия или что правильнее псевдодемократия – это ловкий инструмент, придуманный социальными паразитами для обмана народных масс. Но это тема уже отдельного разговора. А теперь пора вернуться к текущим событиям. К концу ноября, как нам было обещано, никаких официальных бумаг из офиса социального страхования не пришло. Это вызвало некоторое беспокойство у нас. Я попросил Джорджа позвонить в офис, выяснить, когда придут карты нашего социального страхования. Джордж тут же перепоручил это дело менеджеру здания, в котором мы жили, Джуди Сандерс, и она выяснила, что... «Наших заявлений на получение карточек социального страхования в природе не существует, что вызвало у нас и у Джорджа большое недоумение. Такое могло бы случиться, если бы мы сами чего-нибудь доперепутали, но заявление за нас со Светланой заполнял сам Джордж, а он прекрасно знал, что все заполнил правильно. То, что я сохранил квитанцию об оплате налога при оформлении заявлений – служило неоспоримым доказательством того, что мы все-таки соответствующие формы заполняли. Так или иначе, нам пришлось второй раз заполнять те же самые формы, которые на этот раз никуда не исчезли, и уже через две недели мы получили эти самые карты социального страхования. Именно с этого начались неприятные взаимоотношения с официальными властями США. Конечно, тогда мы думали, что произошло недоразумение. Работающие в офисе китайцы что-то перепутали – и наши бумаги потерялись в кабинетах. Но, к нашему сожалению, это были только цветочки, только начало того, с чем нам придется столкнуться в будущем. А тем временем приближалось католическое Рождество и Новый год. Еще в конце ноября магазины, улицы, скверы и площади, и даже просто дома стали украшаться к Рождеству, ибо в США в основном празднуют Рождество, а Новый год отмечается как-то между делом. По крайней мере почти все после Рождества убирают, как там их называют, рождественские елки. И на Новый год елок почти ни у кого не остается, хотя вокруг все в разноцветных лампочках, особенно вечером. Каждый старается украсить лучше других, и все это действительно красиво. Конечно, ничего подобного в СССР нам со Светланой видеть не приходилось, и мы с интересом рассматривали витрины больших магазинов, которые украшались наиболее красочно – Отправились и мы со Светланой за елочными игрушками в ближайший к нам большой магазин Мейсис и удивились многообразию елочных украшений. Половина магазина Мейсис была в рождественских елках. Было очень много искусственных елок разных цветов от привычных зеленых до серебряных и золотых. В первый раз мы у привычке купили для себя живую елку. Елочные базары на улицах Сан-Франциско выглядели точно так же, как и в СССР. Только оформлены были несколько лучше, и елки были как на подбор. За елкой мы отправились на старом грузовичке Джорджа. Он выбрал елку для своего дома, а я, соответственно, для нас, так что оставалось только купить игрушки, и это было дело отдано в руки Светлане, а я выступал в основном в роли носильщика. На некоторое время мы сами превратились в детей. Игрушки были такие красивые, и их было столь много, что просто разбегались глаза новогоднюю елку я последний раз наряжал на новый 1987 год после этого мне приходилось кочевать с одной съемной квартиры на другую и честно говоря было не до новогодних елок и игрушек и вот приближается новый 1993 год и мы со светланой вспомнили детство я вспоминаю свои детские годы и в памяти четко всплывают картины и ощущения этих лет наша семья никогда не голодала но особо и не было роскоши ни в чем, ни в еде, ни в одежде, ни в чем другом. Поэтому такие праздники, как Новый год, Дни рождения, 1 мая, 9 мая, 7 ноября, для нас детей были настоящим праздником. Все, кто еще помнит советские времена, поймет мои детские воспоминания. И если Новый год, Дни рождения были, по крайней мере для меня, действительно праздником для души, несущим радость и некое волшебство в обычную жизнь, то 1 мая и 7 ноября – мы дети ждали в основном из-за дополнительных праздничных дней и того, что всегда в эти дни был праздничный стол. Праздник Победы в череде праздников советской эпохи занимал особое место. С этой войны не вернулось трое только самых близких родственников. С войны не вернулся отец моей мамы и два ее дяди. В принципе, в ее семье погибли все мужчины. Мой дед со стороны отца был из репрессированных аристократов, и его не призвали в армию по возрасту. На момент начала войны он перевалил 50-летний рубеж, а об остальных его родственниках по мужской линии мне практически ничего не известно до сих пор. На 9 мая всегда вспоминали тех, кто не вернулся с войны из нашей семьи и всех остальных, кто тоже отдал свои жизни за свободу своей родины. Мы дети расспрашивали и маму, и отца об их впечатлениях о войне. Так уж сложилось, что и отцу, и маме пришлось пережить немецкую оккупацию. В памяти мамы навсегда осталась память об отце, когда он, поцеловав своих дочурок-близняшек, пошел к калитке двора, возле которой его ждал Газик, посланный за ним. Он так и остался в ее памяти молодым, красивым, в офицерской форме, покидающим дом навсегда. Правда, тогда об этом еще никто не знал. Но эта картина навсегда врезалась в память маленькой девочки. Потом их чуть не расстреляли, как семью офицера, но, видно, им не суждено было умереть. Их только выгнали из дома и поместили в подвалах собственного дома, где все время оккупации проживали ее дедушка и ее мать с тремя маленькими детьми. Еще мама рассказывала, как все испугались, когда к ним в подвал спустился немец, который, увидев двух испуганных малышек, подарил им по плитке шоколада, которого они еще никогда и не пробовали. Младшая сестра мамы родилась в январе 1942 года и была еще совсем малышкой, а отец нам рассказывал, что когда немцы оккупировали Кисловодск, к немецким властям обратились старейшины Карачаевцев с просьбой предложением. Если немцы позволят им провозгласить город Кисловодск своей столицей, то в благодарность за это они готовы вырезать всех русских. Немцы их предложения не приняли и в просьбе отказали. Так что не было особой любви у некоторых народов к русскому и тогда, а не только сейчас. И оба рассказывали нам, как тяжело было с едой и в годы оккупации, и в послевоенные годы. Мама рассказывала, как они собирали колоски, где они им попадались. А потом, собрав зерна, несли их домой, где ручными жерновами добывали из зерен немного муки и пекли небольшие лепешки. В пищу шло все съедобное, что можно было найти в окружающей природе. Это я опять немного ударился в воспоминания. Мы дети всегда ждали праздников еще и потому, что это действительно было праздниками для нас. В те советские времена, когда продукты питания были большим дефицитом, купленные очень часто по спекулятивным ценам разные деликатесы, сохраняли именно к праздникам, чтобы когда придут гости, не ударить в грязь лицом. И все эти вкуснятины порой собирали по несколько месяцев, доставая по блату с большой переплатой или в магазинах отстояв многочасовую очередь без переплаты, и то если достанется. И добыв тем или другим способом деликатесы или просто очень вкусные продукты, сохраняли их к праздникам. Все сказанное, конечно, относится только к обычным людям, а советская элита в виде мясников, зав. магазинами, директоров торговых баз, а тем более высшая элита в виде слуг народа, ни с чем подобным и не сталкивались. Так что, так или иначе, изложенные мною детские воспоминания знакомы подавляющему числу людей, которые хотя бы частью своей жизни застали советскую власть. И мы, детвора, открывая двери холодильника, всегда видели эти вкуснятины и терпеливо ждали праздников, чтобы их попробовать. Любопытно и то, что такое отношение к гостям, как это было принято в СССР и осталось в современной России, я не встречал ни в Германии, ни в США. В Германии, когда я там был в 1990 году, меня поразил еще один факт типичной бюргерской жизни, кроме уже упомянутых мною раньше. Если на обед семьи неожиданно попадают близкие родственники, даже родители, хозяйка дома, даже если она их дочь, никогда не предложит своим родителям отобедать или отужинать вместе. И комментарии к этой ситуации, которые я услышал при этом, меня тогда потрясли не меньше самого факта. Суть этих комментариев заключалась в следующем. Мы на них не рассчитывали, и пищи достаточно только для нас самих. Если пришли без предупреждения, то пускай сидят голодными. Для русского человека, да думаю, не только такое поведение, и даже сами мысли покажутся кощунством. Все-таки наш менталитет отличается принципиально от менталитета людей из других стран. Не оказалось исключением и Америка. В Штатах коренные американцы, даже из очень богатых семей, даже приглашая к себе в гости, стараются минимизировать свои расходы и уж что совершенно точно, никогда не будут откладывать лакомый кусочек для своих гостей, а предпочитают он и лакомый кусочек съесть сами. Обычно устраивая прием для гостей или партия, коренные американцы выставляют для гостей столы с маленькими бутербродами, нечто похожее на так называемый шведский стол. Напитки и маленькие бутерброды – вот в принципе и все угощение для гостей. Именно таковы почти все американские вечеринки и приемы гостей. Отличаются американские вечеринки только тем, из чего сделаны эти маленькие бутерброды. Чем богаче американец, тем начинка бутербродов дороже. Но если на бутербродах красуется и икра или красная рыба, то обычно размер такого бутерброда меньше. А многие и очень богатые люди не делают даже и это, так как считают это излишеством и выбрасыванием денег на ветер. Так или иначе, в Америке не принято выставлять лучшее на стол для гостей, а только для самих себя. Единственным исключением из этого правила можно назвать День Благодарения, когда на стол выставляется обязательная в таком случае индейка, и то это в принципе семейный праздник, когда за одним столом собирается в основном одна семья, другими словами свои. Очередное лирическое отступление, но видно у меня без них не получится передать мое внутреннее состояние и пояснить, почему я делал тот или иной шаг, принимал то или иное решение». Так что нравится это кому-нибудь или нет, а я вновь возвращаюсь в свое детство. Из всех праздников для меня самым ожидаемым, конечно, был мой день рождения. В этот день был только мой праздник, и я всегда гадал, какие подарки мне подарят. Для меня любой подарок был дорог, вне зависимости от его цены, и очень часто подарки к моему дню рождения я сохранял бережно, как память о том человеке, который мне его подарил. Особенно это ярко у меня проявлялось в раннем детстве, но и до сих пор у меня сохранилась привычка беречь подарки, особенно если они от дорогих мне людей. И хочу повторить еще раз, меня не волновала цена подарка. Помню, как-то на мой день рождения бабушка Марфуша подарила мне красивый набор для ухода за зубами. В жестяной коробке, расписанной жар-птицами и героями русских сказок, лежал зубной порошок в красочной коробочке, мыло душистое в красной упаковке, Зубная щетка и так далее. Так вот, я несколько месяцев ничего не использовал, так как все было очень красиво и мне не хотелось портить такую красоту. Я любовался изумительными картинами по сюжетам русских сказок и клал все обратно в красочную коробочку. Только гораздо позже я использовал все по предназначению, когда все могло уже стать просто непригодным для употребления. Только саму красочную жестяную коробку я еще хранил долгое время. Так что для меня подарки не имели материальной ценности, да и не интересовало меня тогда, да и сейчас, сколько стоит подаренное мне в денежном эквиваленте. У меня всегда была своя шкала ценностей, ориентированная на мой внутренний резонанс. Вторым по значимости праздником для меня в детстве был именно Новый год. Новогодние елки, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, и хотя довольно рано я стал понимать, что Дед Мороз и Снегурочка не настоящие, но тем не менее я сам для себя создавал сказочный мир и все сразу же становилось настоящим. Особенно я радовался, если новогодние подарки удавалось получить дважды. Такое счастье приваливало в младших классах школы, когда подарки давали на школьной елке и еще на новогодней елке у отца на работе. Мы были очень рады и довольны. Для меня самым радостно было обнаружить в подарке мандарины. Я всегда очень любил мандарины и поэтому был очень рад если они оказывались в подарке. Особенно, когда мандарины оказывались спелыми, а не зелеными и кислыми. Меньше я радовался, если в подарке попадались апельсины, я их тоже любил, но вкус мандарина мне как-то был приятней. Иногда мы устраивали обмен. Я отдавал сестре или брату то, что им больше нравилось из подарка, а получал взамен то, что больше нравилось мне. Особенно часто мы это делали с моей младшей сестренкой, она всегда уступала мне свои мандарины взамен конфет или яблок, которые она очень любила в детстве. Вполне возможно, моя сестренка отдавала мне любимые мною лакомства, чтобы сделать мне приятное, но тогда я был уверен, что она действительно любит яблоки больше, чем мандарины. Это как мама всегда, когда делила на всю семью вареную курицу, себе оставляла куриную попку вместе со скелетом. Куриные ножки почти всегда шли отцу на обед, который мама собирала ему на работу а все оставшееся делилось на всех, кому доставалось крылышко, кому белое куриное мясо, кому красное, а себе она всегда брала куриную попку с костями и я всегда еще думал тогда, почему мама всегда берет себе куриную попку и был уверен, что она очень очень любит именно эту часть курицы и не мог понять того, чего же там вкусного. Только уже став старше, я спросил ее о том, действительно ли ей нравится именно эта часть курицы, или она просто так говорила, чтобы мы могли спокойно съесть свои порции. Может быть это и покажется кому-нибудь наивным, но именно так было. Я был уверен, что если мама сказала, что ей это нравится, значит так оно и есть. Причем делала она это очень убедительно, показывая всем, как ей вкусно. Так что наивная доверчивость сказанному у меня была с детства. И одной из причин этому было то, что я сам никогда не говорил неискренне. Я всегда говорил правду, то, что я думаю и чувствую, и думал, что все другие поступают так же. Конечно, мама говорила нам маленькую ложь, но это было не той ложью, за которую можно обвинять человека. Она хотела отдать все самое лучшее нам, а ей оставалось то, что оставалось. Причем такое свое самопожертвование она обставляла так, что все были совершенно уверены в том, что это чистая правда – в том числе так думал мой отец. Он тоже долгое время был совершенно уверен, что мама действительно больше всего на свете любит куриные попки, пока в один прекрасный день она не пояснила ему, почему она так поступала. И он еще после этого долго себя казнил за то, что так легко купился. Вот так мастерски мама всех вводила в заблуждение. Явно это не обошлось без ее природных данных ведуньи, которые мама на всю использовала молча, ничего не говоря о них на своей работе в детской поликлинике, и кто знает, сколько детей она спасла и скольким сохранила здоровье. Вообще, вспоминая детские годы, сейчас удивляешься, как по-другому, другими глазами осмотрел на мир. Даже время текло совсем иначе. В детстве я очень любил мультфильмы и всегда старался не пропустить их показа. Насколько я помню, каждый день мультфильмы у нас крутили в 17 часов и в 20 часов вечера. И гуляя во дворе, я прибегал домой несколько раз, чтобы узнать у мамы время и не прозевать мои любимые мультфильмы. И каждый раз, услышав от мамы еще рано, с досады для себя думал, когда же наступят эти пять часов вечера. А они все не наступали и не наступали. Время в детстве тянулось бесконечно долго, каждый день казался просто невероятно долгим. А как долго тогда приходилось ожидать нового года, этого самого сказочного праздника моего детства. У нас в доме всегда была новогодняя елка, и мы все вместе дружно ее наряжали. Отец всегда пытался принести домой елку-красавицу, но не всегда это получалось. И тогда, поворачивая ее к стене неказистой стороной, отцу удавалось скрыть недостатки елки, и она все равно выглядела для нас сказочной. Когда на новогодней елке впервые появились елочные огни, мы, дети, могли часами сидеть и наблюдать за такой красотой. Особенно красивы были елочные огни в темноте. В нашей семье вешали на елку и конфеты и обернутые в серебряную или золотую фольгу грецкие орехи, которые собирал отец в ореховых рощах под Кисловодском. Отец, как охотник, облазил все окрестности под Кисловодском. Когда мы жили в этом городе, он очень часто ходил на охоту в горы и часто возвращался домой с добычей. Несколько раз ему удавалось уложить и кабана, и тогда у всех был праздник. Мясо кабана коптилось на дыму. И вкус копченого мяса был изумительным. Как я уже писал ранее, до шести лет от роду я прожил в городе Кисловодске, а в 1967 году отцу дали квартиру на работе, и мы переехали в город Минеральные Воды. Так вот, на Новый год из погреба всегда вытаскивали соленья. Осенью бабушка Марфуша по своим семейным рецептам солила помидоры, огурцы, капусту. Солили и квасили только в дубовых бочках. И соленья всегда были очень вкусными. Нам детворе всегда был интересен процесс засолки, когда вытаскивали пустые дубовые бочки, специально их обрабатывали перед засолом, а потом, а потом начинался засол. Особенно интересно нам было наблюдать за квашением капусты. Для засола капусты собирались крепкие сорта и обязательно покупалась капуста после первых морозов. Огромные белоснежные кочаны капусты шинковались вручную на специальных досках чем-то напоминающих стиральные доски тех времен. Только на этих досках параллельными рядами располагались ножи с небольшим зазором. И вот большой качан капусты разрезали на две половинки, брали одну из них и начинали стирать на такой доске. В результате такой стирки на выходные получали одинаковой толщины шинкованную капусту, которую перемешивая с шинкованной морковью, отправляли в подготовленные бочки, плотно утрамбовывая эту смесь посыпая ее солью, бросая туда же горошины черного перца, листья вишни и смородины. периодически в шинкованную капусту помещали половинки кочанов капусты и яблоки, засыпая их потом шинкованной смесью. и вновь все плотно утрамбовывалось. и когда дубовый бочонок оказывался заполненным под самую завязку, сверху клали дубовую крышку и хороший гнет на нее. почти сразу же показывался капустно-морковный сок и начинался процесс засола. И когда потом из этих бочек доставались соленья, все уплетали их за обе щеки. В том же погребе хранились и маринады в трехлитровых банках, которые тоже были очень вкусными. Иногда солили и арбузы. И тогда на Новый год у нас на столе были соленые арбузы. Новогодний праздник для нас детей был не только обжираловкой. Мы никогда не голодали, но в этот день мы всегда могли от души покушать чего-нибудь очень вкусненького, чего не было возможности поесть каждый день но не еда была главным для нас в новогоднюю ночь. В 60-е годы новогодний огонек был действительно очень интересным. Вокруг елки устраивалось самое настоящее праздничное представление. И я помню, как всеми силами старался не уснуть до наступления нового года, и у меня это далеко не всегда получалось. Если я все-таки засыпал, то меня всегда будили, но после новогоднего боя курантов я не очень долго мог выдержать и засыпал вновь уже до самого утра а потом всегда был раздосадован тем, что опять уснул и не смог досмотреть «Новогодний огонек» до конца. А когда я уже немного подрос и сон не мог меня повалить на повал без моего на то желания, «Новогодний огонек» уже было неинтересно смотреть. Вместо праздничного концерта «Новогодний огонек» превратился в скучнейшее мероприятие, когда за столиками сидели герои социалистического труда, доярки, пастухи, комбайнеры, космонавты, инженеры и так далее – и вот ведущие новогоднего огонька начинали вещать на всю страну. А вот за этим столиком у нас сидит герой содс-труда, которая выдавила за смену такое-то количество коров и получила рекордный надой. Я ничего не имел против рекордных надоев и всего остального, но какое это все имело отношение к Новому году, мне лично было непонятно. И тогда вспоминал о том, какими интересными были новогодние огоньки еще несколько лет назад. И мне становилось обидно за то, что я тогда засыпал как суслик и не мог досмотреть их до конца. Но было уже поздно кусать локотки, оставалось только сетовать на то, что наша дорогая и любимая партия даже у детей украла волшебный праздник Нового года. И вот в декабре 1992 года мы со Светланой наряжаем новогоднюю елку. Конечно, мы ее нарядили до католического Рождества, то 24 декабря, и на Рождество устроили праздничный стол. Светлана постаралась на славу, все было необычайно вкусно, и наши гости Марша и Джордж были явно в восторге. Многие блюда они попробовали впервые, особенно Марша. В США большинство людей разбирают свои елки сразу после Рождества, и на Новый год практически никто не устраивает праздника. Но мы не американцы, и свою новогоднюю елку не разбирали не только после Нового года, но она простояла и так называемое православное Рождество и Старый Новый год, само понятие которого для американцев даже было трудно объяснить. Так что мы себя чувствовали там, как если бы мы продолжали быть в России. И это совершенно понятно, ведь Родина всегда была с нами, где бы мы ни находились. Конечно, мы скучали по России, и это естественно. Мы скучали по русскому духу, которым в Америке даже и не пахло, несмотря на то, что в Сан-Франциско было очень много иммигрантов из СССР. И это понятно. Большинство иммигрантов из СССР, евреи, точнее иудеи, которые в Америке вдруг стали русскими, и которые почти все стали очень быстро подстраиваться под американский образ жизни, со всеми вытекающими из этого последствиями. Представители истинно русской эмиграции, первой волны, после в кавычках русской революции 1917 года, и второй волны, после Второй мировой войны, или уже вымерли, или полностью перекрасились в настоящих американцев. Дети многих из них даже не знали нескольких слов по-русски. А о так называемой третьей волне эмиграции вообще не стоит говорить, так как среди них русских по национальности практически не было, в основном евреи, выехавшие из Советского Союза в Израиль, который почему-то оказался Соединенными Штатами Америки. И вот в Америке мы со Светланой впервые столкнулись со странным явлением – иудеи из СССР неожиданно все стали русскими, которых они так презирали в СССР. Я несколько позже вернусь к этому странному явлению, а пока вернусь к новогоднему празднику. Новый 1993 год мы со Светланой встречали вдвоем. Джордж и Маша заскочили к нам вечером, а потом мы стали сами ждать прихода Нового года, который оказался полон неожиданностей и разных сюрпризов, как приятных, так и не очень. Новый год для нас начался еще днем, потому что мы звонили и поздравляли всех родных и друзей с Новым годом, Сначала в России, а потом и в Литве. А в Калифорнийскую ночь мы принимали ответные поздравления с Новым Годом уже из России и Литвы. Так что новый 1993 год оказался для нас первым таким Новым Годом, когда мы поздравляли и получали поздравления с праздником в течение 12 часов. Для нас было странным, что на Новый Год в Америке было все тихо, по крайней мере в Калифорнии. Кроме иммигрантов из СССР, его почти никто не празднует. Единственным, чем отмечается Новый год в Калифорнии, так это салютом в полночь. И желающие увидеть новогодний салют, а это в основном молодежь, собираются на местах, с которых хорошо виден салют, и полюбовавшись красотами салюта, расходятся по домам. Никаких праздничных программ по телевидению. Зато Рождество – самый буйный праздник в США, когда все бросаются покупать друг другу подарки – Устраивают праздничные обеды, рождественские праздничные программы по всем каналам телевидения, рождественские художественные фильмы, мультфильмы и так далее. Короче, все, что в СССР, а потом в России происходит на Новый год, в США происходит на Рождество. Любопытно и то, что в США а только в Рождество все дарят друг другу подарки, стараются быть внимательными друг к другу, стараются относиться друг к другу по-человечески, тепло и по-доброму а в остальные дни, когда относятся друг к другу как потенциальные возможности поживиться. Конечно, не все такие в Америке, но для подавляющего большинства личные интересы превыше всего. Таких примеров я видел при превеликое множество, и поэтому крылатая американская фраза «ничего личного, только бизнес» является инструментом для действия почти всех американцев. Почти каждый ставит свои интересы превыше всего. Так что на Рождество люди позволяют себе один день в году быть людьми, а все остальное время нет, но при этом ощущают себя хорошими и гордятся тем, что они сделали в этот день. Гордятся собой, что накормили голодного, дали ненужную теплую одежду нуждающемуся и так далее. А о том, что, к примеру, голодные дети хотят есть и остальные 364 дня в года, стараются не думать. Такой психологический труд позволяет людям успокоить свою собственную совесть в том случае, когда она у них есть, и никаких угрызений совести. В остальные 364 дня года человек может пустить детей по миру, отобрав у них последнее, а потом на Рождество бесплатно угостить этих самых детей обедом и будет еще с гордостью об этом говорить. Вот такой вот менталитет у большинства американцев – один день в году быть живым человеком. Кстати, Новый год по Ильанскому календарю в Московской Тартарии, ибо именно так называлось Московское княжество – стали праздновать в ночь 31 декабря на 1 января, только после того, как Петр I вел этот календарь в своем государстве в лето 7208 от сотворения мира в Звездном Храме, по одному из славянских календарей. Согласно солнечному календарю славянариев, Новый год начинался 22 марта, но его праздновали 1 марта с началом весны, и это не случайно, ибо 22 марта – день весеннего равноденствия, так что Петр первый вел юлианский календарь в замен славяно арийского календаря но название месяца ввел западноевропейские даже наверное не зная что декабрь в переводе на русский означает десятый месяц но никоим образом не двенадцатый а это значит что и для западной европы новый год начинался ранее тоже 1 марта так что Петр первый не только вел юлианский календарь и тем самым украл у славян многие тысячи лет великого прошлого ну и переместил начало Нового года в соответствии с лунным культом. Любопытно и то, что даже в юлианском календаре раньше Новый год отмечался тоже 1 марта, иначе в названиях месяцев не были бы 7, 8, 9 и 10 месяцы года, для которых создатели не смогли придумать никакого другого названия, кроме когда-тем имя по номеру месяца с начала Нового года. Так что как ни крути, а наши предки праздновали Новый год 1 марта, если отталкиваться от современного календаря. Народ провожал зиму и встречал весну, и проводы зимы в начале марта выливались в Масленицу, которая раньше приходилась именно на начало нового года. И хотя все и признают, что Масленица пришла из языческих времен, но христианская церковь поспешила подсуетиться и придать и этому празднику христианский оттенок. Хотя это на все сто процентов ведический праздник, посвященный Солнцу, и даже блины символ Солнца и торжества жизни. И такое противоречие, тем более наглядно, в силу того, что христианская церковь ориентируется на лунный календарь, и все свои праздники выстраивает именно по нему, а не по солнечному календарю, которым пользовались наши предки. Так что перенос Нового года Петром I на 1 января еще раз показывает, чьи интересы он отстаивал, это во-первых. А во-вторых, разделение в памяти народа встречи Нового года, 1 марта и Масленицы способствовало постепенному забвению в народной памяти истинной сути этих народных праздников и более быстрому порабощению свободного духа русского народа, народа русов. Так или иначе, мы со Светланой встретили новый 1993 год не только праздничным столом, согласно традиции, но и работой в космосе. Многим людям весьма сложно понять, как это можно путешествовать в пространстве, не перемещаясь в этом пространстве. И это неудивительно. Социальные паразиты с детских лет убивают в каждом человеке даже мысль, что подобное может быть, хотя они прекрасно знают, что это совершенно реально. Это им нужно, чтобы внушить людям мысль о том, что возможно только то, что они говорят. Возможно для того, чтобы потом самим спокойно магически управлять массами, которым сами же внушили, что подобное невозможно. Этот грязный трюк позволяет им творить свои грязные дела абсолютно безнаказанно. Очень хорошо показал подобные вещи в своей книге «Час быка» Иван Ефремов, когда описал остров, который не видели жители планеты, а прилетевшие земляне его видели свободно. Невидимый для большинства остров – это символ манипулирования массового сознания и паразитическими силами. Так что многое из того, что внушают человеку, нужно рассматривать с позиции, а кому это выгодно. И ответив на этот вопрос, станет предельно ясно, кому выгодно внушать человеку, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Людям весьма успешно навязали, через разные духовные и оккультные учения, мысль о том, что возможны только астральные путешествия – когда сущность человека покидает тем или иным способом физическое тело и совершает перемещение в пределах планетарных уровней. В принципе, даже сам термин «астральные путешествия» по большому счету совершенно неверен, особенно когда начинают утверждать о путешествии своим астральным телом. Это уже само по себе абсурдно, так как астральное тело, третье, материальное, не может путешествовать само по себе, хотя бы потому, что астральное тело, только часть единого целого, что для простоты назовем душой или сущностью человека. Сущность человека может иметь одно, два, три, четыре и так далее тел, которые все вместе и составляют то, что называется сущностью человека или его душой. И чем более духовно развит человек, тем большее число тел образует его сущность, но будь то сущность, состоящая из одного тела или ста, выход сущности происходит со всеми телами, они не могут разбегаться кто куда по своему собственному желанию. Сущность покидает свое физическое тело всеми телами сразу, и они никогда не разделяются. Искажение правды пошло от все тех же индусов, которые, получив от русов, белых учителей с севера, начальные представления о славяно-арийских ведах, вне всякого сомнения сознательно все исказили и пошли по свету гулять байки об астральных путешествиях индусов-йогов. Совсем недавно я натолкнулся на статью Рыбникова «Ведическое православие как системное мировоззрение и основа славянской духовности». В этой статье меня заинтересовало одно слово, точнее толкование слова, которое дает автор. И именно толкование одного слова дает весьма любопытную связь, напрямую указывающую на связь иудеев с их древней родиной Индией – Дравидией. Наверное, многие уже ждут с нетерпением о каком таком тайном слове будет идти речь? Могу всех сразу даже успокоить, это слово не тайное. И его знает, наверное, почти каждый человек, живущий на нашей Мингород-Земле. Все готовы? Так вот, это слово «йог». Да-да, именно «йог», хорошо знакомое всем слово. Но в чем здесь сырбор А вот в чем. Все уже, наверное, знают о том, что высшие йоги Индии путешествуют в Астрале. А ведь если прочитать это слово справа налево, как это делают иудеи – мы получим слово гой. А гоями иудеи называли и называют всех не иудеев. А если вспомнить, что согласно славяно-арийским ведам, наши далекие предки во время второго арийского похода в Дровидию разгромили армии последователей лунного культа Калима, черной матери. И предки современных иудеев называли людей белой расы гоями, и именно гои-русы принесли в Дровидию Индию славяно-арийские веды и учителя белой расы превратились у дровидов и нагов и предков иудеев в гоев. Только потом оставшиеся в дровидии Индии племена дровидов и нагов стали читать слева направо, и слово «гой» у них превратилось в слово «йог». А только у высланных из дровидии Индии в страну гор рукотворных Древний Египет это слово по-прежнему читалось справа налево – «гой». Даже анализ происхождения одного слова «йог» Доказывает, где находилась родина Иудеев и когда они ее покинули. Теперь пора вернуться к самому явлению. Я уже несколько раз в своей автобиографии под разными ракурсами объяснял, что методы работы в космосе, которые я применяю, ничего общего не имеют ни с астральными путешествиями, ни с выходом сущности из тела. Это созданная мною система, и она ничего не имеет общего ни с восточными учениями, ни с какими-либо оккультными системами. И вообще ни с чем, о чем можно почитать даже в самых тайных книгах. И дело не в том, что я считаю себя лучше всех, а в том, что моя система принципиально отличается от всех других, и не возникла как результат доработки какой-то уже известной. Так уж получилось, что мне удалось создать свою систему, и я не вижу причины, почему это так задевает многих, вернее, я вижу причину, но мне досадно, что зависть застилает глаза людям, но это уже отдельная тема. Найденный мною вариант не требует разделения сознания на большие или меньшие части, выхода сущности из физического тела и так далее. Мне удалось случайно или не очень наткнуться на принципиально новый метод работы сознания. По вполне понятным причинам я не буду подробно расписывать суть этого метода и не потому, что мне нечего сказать по этому поводу, а потому, что я не хочу даже случайно подтолкнуть социальных паразитов в правильном направлении. Напомню только, что когда я довел свою систему до определенного уровня, первый и последний, наблюдающий за моими действиями Терри спросил меня о том, понимаю ли я то, что сам только что создал. Получив положительный ответ на свой вопрос, он заявил мне тогда, что мое открытие имеет космическое значение, а ведь это было в 1987 году. После этого я весьма существенно развил свою систему, и она до сих пор работала безотказно. Так что созданная мною система... Это действительно моя система. Я ее ни у кого не украл, не позаимствовал, не доработал существующую ранее и не получал ее ни от инопланетян, ни от высших сил, ни от вселенского разума. И это правда. И разве в этом есть какой-либо криминал? Оказывается, очень многих задевает именно тот факт, что я создал свою систему сам. Часто смотришь на реакцию некоторых людей и удивляешься. Они были бы счастливы, если бы я объявил себя Богом, сверхчеловеком, проводником высших сил и так далее, но их возмущает именно тот факт, что я заявляю, что я не бог, не сверхчеловек и так далее, а просто человек, которому удалось разгадать некоторые тайны природы, и именно этот факт вызывает у очень многих активную отрицательную реакцию. Но от этого, как говорится, не тепло и не холодно, и не потому, что мне безразличные люди, отнюдь нет, а просто у социальных паразитов всегда были и будут халуи, которые за кусок хлеба готовы выполнять любой приказ своих хозяев. И хотя некоторых из этих людей сломали тем или иным способом, мне их жаль, но я никогда не оправдаю предательство и подлости, какие бы побудительные причины за этими поступками не стояли. Можно понять сломавшегося человека, но не оправдать его, ибо именно такую позицию занимаю я сам, ибо таковы мои убеждения, нравится это кому-нибудь или нет. Так что созданная мною система позволяет ее носителю действовать всеми уровнями сознания одновременно, при полном сознании физического тела, когда практически в любой точке создается другое физическое тело, которое является продолжением моего физического тела, меня самого на нашей Мидгард-Земле. При этом возникают условия для практически неограниченных возможностей оперирования пространством. Ограничения возникнут только тогда, когда мои мозги перестанут шевелиться при решении той или иной возникающей на моем пути задачи. Пока этого не произошло и, надеюсь, не произойдет еще достаточно долго. И вновь хочу отметить, что я прекрасно понимаю, что даже такие мои довольно-таки общие слова вызовут вихрь сомнений у большинства читающих эти строки. И мне совершенно понятна подобная реакция людей. И согласно даже обычного здравого смысла, было бы разумнее не писать обо всем этом, но... Тогда мне пришлось бы врать, писать кривду, которая бы устроила всех и облегчила бы мне мою задачу. Но для меня такой путь неприемлем. Никогда не может быть лжи во имя высокой цели, ибо это трюк социальных паразитов. Нет и не может быть удобной лжи, какими бы высокими целями она не объяснялась бы. Поэтому если я пишу о фактах моей биографии которые я сам считаю сверхсложными для восприятия неподготовленного человека, то я или не пишу об этом вообще, или ставлю вместо слов точки, чтобы не прерывать целостность изложения. И может быть настанет и такой день, когда вместо точек появятся в моей автобиографии слова, но это не сегодняшний день. Наша работа со Светланой после земной работы для нас действительно была и есть самым главным делом нашей жизни. Но чем дальше мы уходили со Светланой в просторы большой Вселенной, тем чаще и чаще нам приходилось возвращаться к делам сугубо земным. Судьба маленькой планеты на окраине нашей галактики невероятнейшим образом оказывалась вплетенной в судьбу этой самой большой Вселенной. И это не из-за философского понятия о том, что каждый атом влияет на судьбу Вселенной. Отнюдь нет. Далеко не каждый атом, даже далеко не каждая планета – даже далеко не каждая галактика и так далее оказывает влияние на судьбу не то что большой вселенной, но даже на соседнего атома, планеты, галактики и так далее. Но наша Мидгард-Земля на первый взгляд непостижимым образом оказалась в центре событий, от которых зависит судьба большой вселенной. И чтобы успокоить наиболее рьяных негодовальщиков, могу с уверенностью их заверить, что этот непостижимый момент совершенно не связан с моей личностью – как они бы не желали поймать меня на желании самовозвеличиться. Мне это совершенно ни к чему. Кто знает, кто я и что я, тот знает. А себя кулаками в грудь, доказывая кому-то что-либо, я не собираюсь. Мне это совершенно не нужно. Как бы меня и не старались паразиты подогнать под свои представления. Но это и не означает, что я буду позволять кому-либо извергать удобные для них потоки лжи, для которой у паразитов нет никаких оснований, кроме их собственного страха от бессилия что-либо изменить и остановить. 1 же января 1993 года вечером я вылетел из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Конечным пунктом моего назначения был не Нью-Йорк, а небольшой городок штата Нью-Джерси. Согласно моей договоренности, я приехал к одному из своих пациентов по имени Дэн Харпман. Дэн стал моим пациентом еще в конце апреля-начале мая 1992 года. Он вышел на меня через одну мою пациентку и приехал в Сан-Франциско. Он оказался очень приятным человеком, у него полностью отсутствовала звездная болезнь, хотя он был довольно крупной звездой в мире популярной музыки, выступал как солист, писал музыку к песням и фильмам. Он оказался довольно чувствительным человеком к моему воздействию и после некоторого времени он решил пройти у меня курс по моему методу. Он пробыл в Сан-Франциско около месяца после чего улетел к себе домой, и я продолжал с ним работать на расстоянии. У меня был с ним довольно-таки серьезный контракт, по которому он должен был платить в три этапа. Первую часть денег Дэн прислал мне по почте, а вторую часть должен был заплатить согласно договоренности по моему приезду к нему. И вот я лечу в Нью-Йорк на 10 дней, для того, чтобы провести еще один курс с Дэном, как говорится, вживую. Дэн встретил меня в аэропорту имени Джона Кеннеди и отвез в маленький городок под Нью-Йорком, где у него был большой дом, стоящий среди леса. Он как радушный хозяин показал свой дом и свою гордость, звукозаписывающую студию в нем, оборудованную по последнему слову техники того времени. Эта студия была его гордостью, и чувствовалось, что эта гордость идет от души, а не от желания показать свою крутость, хотя студия и обошлась ему в кругленькую по тем временам сумму – в четверть миллиона долларов. Находясь в гостях у Дэна, у меня было только одно дело – каждый день провести сеанс с Дэном. Все остальное время я был свободен. Я сделал вылазку из его дома и освоил окрестности. Целью моей вылазки было обнаружить продовольственный магазин. Это оказалось не так легко сделать, так как дома в этом городке были разбросаны среди леса и стояли на большом расстоянии друг от друга. Поблуждав некоторое время, я все-таки нашел небольшой продуктовый магазинчик и купил себе все необходимое. Дэн был гостеприимным хозяином, но я не имел привычки лазить по чужим холодильникам и брать из них чего захочется. Плюс наши вкусовые привычки сильно отличались, и я не считал тактичным требовать у хозяина покупать то, что нравится мне. Для меня было проще самому купить то, что я хотел, и не обременять этим хозяина. После того, как я решил для себя все хозяйственные проблемы... Я был готов для своего основного занятия. Дело в том, что моя работа с Дэном занимала не более получаса в день. Все остальное время я старался не мешать ему, а он не мешал мне. Конечно, мы периодически пересекались на кухне, но все остальное время я сидел в выделенной мне комнате и писал свою первую книгу. Точнее, дописывал ее. Для этого я взял с собой много листов бумаги и специальный трафарет с линиями, чтобы не плавали строчки на листе. Я подкладывал трафарет под чистый лист бумаги и начинал писать. Когда мы приехали в США, со мной были первые три главы и около двух десятков сделанных иллюстраций. Еще летом 1992 года я продолжил работу над своей книгой и иллюстрациями к ней. Первоначально я делал иллюстрации книги на бумаге цветными карандашами. Благо, что в Америке можно было найти цветные карандаши любых цветов и оттенков. Иллюстрации к своей книге я решил стилизовать по единой схеме для того, чтобы максимально облегчить читателям понимание текста книги. А для того, чтобы облегчить эту работу себе, я отдельно нарисовал базовые элементы и потом только добавлял к ним то, чего не хватало, чтобы передать нужный зрительный образ. Поэтому я купил для ускорения этой работы еще и устройство для светового копирования. Это устройство представляло собой деревянный ящик, метра 1,5 на метра по периметру и высотой сантиметров 10, см, верхняя сторона которого сделана из матового пластика. Внутри установлены лампочки, цвет которых равномерно распределялся и рассеивался довольно-таки толстым молочно-матовым пластиком. Под чистый лист бумаги подкладывается тот или иной заранее нарисованный базовый рисунок, и он быстро переносится на чистый лист, а потом на него дорисовывается все остальное. Такими базовыми рисунками были фигуры мужчины и женщины и стилизованная для удобства клетка. Такой подход позволил мне в значительной степени сократить время на создание очень многих рисунков. Так вот, еще в середине лета я вернулся к работе над своей книгой и написал еще три главы и выполнил более сотни рисунков к тексту. Одновременно с этим Светлана взялась за перепечатывание моих каракулей. Чтобы разобраться в моей рукописи, требовалось не только огромное терпение, но и незавырядный талант графиста. Когда я быстро записываю свою мысль, порой мне самому потом довольно часто приходилось разбираться, а что же я тут написал. И далеко не всегда мне удавалось выяснить это быстро. И вот Светлана взялась за эту неблагодарную работу – тянуть за хвост бегемота из болота, то бишь печатать на машинке мою рукопись. Для этой цели я купил хорошую пишущую машинку, у которой даже был жидкокристаллический экран на одну страницу. И что самое главное, удалось найти в одном небольшом магазинчике русскую пишущую машинку. Так или иначе, когда я прилетел к Дэну Хартману, у меня было твердое желание завершить написание рукописи своей первой книги. Тогда я даже не думал, что у меня будут другие книги, и уж точно никогда не думал, что стану писателем ко всему прочему» и то, что моя писанина кому-то понравится. До тех пор все мое литературное творчество состояло из написания писем и поздравительных открыток родным и знакомым на празднике. и это для меня всегда было пыткой. На небольшом свободном пространстве открытки нужно было написать пожелания и поздравления с праздниками, и это мне давалось большим трудом, и ничего другого, как одни и те же банальности, придумать у меня не получалось. Поздравляю, всем желаю здоровья, счастья и кавказского долголетия. Места хватало только на подобные банальности, и именно это вызывало протест моей души, так как писать одно и то же на открытках, меняя только имена, для меня было самым настоящим мучением. А попытки хоть как-то разнообразить свои поздравления ни к чему хорошему не приводили, что еще больше вызывало у меня внутренний протест. Примерно такие же чувства возникают у меня и сейчас, когда у меня просят подписать мои книги и оставить пожелания. Ничего лучше банальности в пару строчек втиснуть не получалось, и это вызывало у меня протест. Даже если я придумывал что-нибудь новенькое, радоваться долго не приходилось, так как когда пишешь новенькое во второй-третий раз, то новенькое превращается в очередную банальность. Письма у меня в студенческие годы тоже восторга не вызывали. И я их писал в основном домой и страдал по тем же причинам. Жив, здоров, хожу на занятия, сдаю экзамены. Вот и весь перечень тем, затрагиваемых в письмах. И как только у меня появилась возможность звонить по телефону, я перестал писать письма и поздравительные открытки, так как услышать живой голос дорогого тебе человека гораздо приятнее, чем прочитать написанное им или написать самому. Так что мое литературное творчество меня никогда не вызывало особого восторга, я даже не мог себе представить, что стану писать книги. Начать работу над моей первой книгой меня подтолкнула жизненная необходимость. В силу того, что я делал и делаю, особенно после проведения циклов моих семинаров, сотни, если не тысячи встреч, как с отдельными людьми, так и небольшими группами, заставили меня задуматься над изложением моего материала в книге. Особенно после многочисленных случаев, когда слушающие мои пояснения потом излагали все услышанное у меня Мягко говоря, так, как будто они прослушали все по испорченному телефону. По крайней мере, изложенная мною самим информация в книге служила доказательством того, что я не верблю. Это во-первых. А во-вторых, чтобы не повторять одно и то же миллион раз. Так что я сам рассматривал необходимость написать книгу, как неизбежное бремя. Вот такие причины вынудили меня взяться за перо. И имея 10 дней только одного пациента для работы, я решил максимально использовать свободное время для того, чтобы завершить рукопись книги. Для меня всегда было важно поставить себе цель. Если я не ставил себе конкретные цели, моя лень меня одолевала. Позиция «ладно, сделаю это завтра» позволяла всегда найти причину, чтобы отложить такое тяжелое занятие на вечное завтра. Зная за собой такой грешок, я если хотел что-нибудь быстро довести до логического завершения Просто ставил перед собой конкретную задачу. Так я сделал и в случае с написанием книги. Я сказал себе, я должен в эти 10 дней завершить свою рукопись, и я это выполнил. Все, что я хотел отразить в своей первой книге, я довел до логического завершения. За эти неполные 10 дней я написал 6 глав первой книги и ручкой быстро набросал основные идеи рисунков к книг. При написании своей книги мне пришлось еще и ограничивать диапазон подаваемой в книге информации в силу того, что я стараюсь опираться на материал, по которому у меня есть доказательства хотя бы в первом приближении. Это во-первых. А во-вторых, своей задачей я ставил создание цельной системы, ее скелета, а не растекание множества маленьких ручейков интересных и важных вопросов и тем самым утопление читателя в трясине хаоса информации. Так или иначе, к отъезду в Сан-Франциско рукопись книги была завершена. В один из дней моего пребывания на восточном побережье Дэн предложил мне встретиться с его лечащим врачом, офис которого располагался в Нью-Йорке. Дэн прошел необходимые тесты, которые показали наличие у него прогресса, что его обрадовало. Я побеседовал с его врачом, который оказался весьма открытым к тому, что я делаю, мы вместе обсудили стоящие насущные проблемы, связанные с заболеванием Дэна и расстались на дружеской ноте, и мы с Дэном вернулись в его дом. Пока я отсутствовал в Сан-Франциско, произошло одно знаменательное событие, о котором я знал, но не мог перенести свою поездку к Дэну. В первых числах января 1993 года в Сан-Франциско прилетел сын Светланы, Роберт или Робко, как мы все его тогда звали. Ему шел тогда 15 год. Его молодая жизнь вошла в полосу подростковых джунглей. Маме Светлана в американском посольстве не дали визу из-за опасений, что она уже не вернется в Литву. Поэтому ей пришлось найти какую-то знакомую, которая согласилась завести робку в Сан-Франциско, хотя ее конечная точка пути была на восточном побережье Америки, если не изменяет память в Бостоне. Но предложение оплатить ее дорогу туда и обратно – вызвало у нее живой интерес, и вот Светлана мне звонит и радостно сообщает, что наконец-то прилетела Робка, и она может быть теперь спокойна. Единственным досадным событием было то, что одна из сумок Робкиного багажа с довольно-таки ценным содержанием потерялась при поездке в немецком аэропорту. Когда Светлана мне сообщила об этом расстроенным голосом, я попросил ее о том, чтобы мне позвонил Джордж. Светлана была расстроена из-за потери сумки, потому что в этой сумке были памятные предметы ее отца. Напомню, что у нас еще в Москве была похищена видеокассета с единственной записью ее отца, которую я сделал, когда мы вместе ездили в Литву в августе 1991 года. И вот снова пропадают памятные вещи ее отца. Когда я сразу настроился на эту ситуацию, я не увидел того, что злополучная сумка потерялась при пересылке. Когда мне вскоре позвонил Джордж, я попросил его еще раз поехать в аэропорт для того, чтобы забрать эту сумку. Сначала он пытался мне объяснить, что все бесполезно, так как он сам встречал прилетевшую молодую женщину с робкой, и при них не было никакой сумки, и поиск ее не дал никакого результата. Он пытался убедить меня в том, что нет никакой надобности ехать туда снова, и что сумка просто пропала, и что подобное случается довольно часто, особенно если рейс с пересадкой. Я уточнил у него, сохранилась ли багажная квитанция на эту сумку, и попросил его сделать мне одолжение и съездить в аэропорт еще раз и пойти в багажное отделение, где хранится оставленный багаж. Что он под моим давлением и сделал? И каково же было его удивление, когда он обнаружил сумку среди оставленного багажа, о чем он мне сразу же и сообщил, еще находясь в состоянии сильного удивления? Он был стопроцентно уверен в том, что у меня просто блажь и у него даже возникло сильное желание доказать мне мою неправоту. Ну и в этом случае мое сканирование ситуации не подвело, несмотря на то, что все были уверены в обратном и открыто говорили мне об этом. Светлана и сама могла бы это просканировать, но тогда ей мешали ее эмоции. Даже сильное желание чего-нибудь почти всегда нарушает баланс, и невозможно получить точную информацию. Вместо того, чтобы настроиться на истинную информацию, человек в эмоциях, как положительных, так и отрицательных, рискует получить ложную информацию, свою собственную проекцию ситуации или проекцию, созданную или подсунутую кем-то специально. Вообще, при любой работе на других уровнях необходимо не допускать любых эмоциональных флуктуаций. Это отнюдь не означает, что человек должен превратиться в эдакого бесчувственного болванчика. Нет и еще раз нет. Просто для качественного сканирования необходимо добиться максимальной концентрации на сканируемом объекте и отрешиться от всего на свете. И тогда и только тогда можно получить достоверную информацию о сканируемом объекте, а любая эмоция, даже самая что ни на есть замечательная, выбивая человека из состояния концентрации, происходит выброс жизненной силы и автоматически перекрываются высшие тела сущности человека в эмоциональном состоянии и теряется огромный объем информации при сканировании. Информация, которая поступает с более высоких уровней сканирования, а ведь именно на этих уровнях можно получить основную информацию об интересующем объекте или субъекте. Так что при работе на других уровнях реальности, и не только при сканировании, необходим полный волевой контроль над эмоциями, а при некотором уровне развития эмоции становятся еще и опасными для окружающих людей и даже самой природы. Мощный выброс эмоций может вырубить людей, а при определенном уровне развития и вызвать природные катаклизмы, такие как землетрясения, извержения вулканов, наводнения и так далее. Поэтому у каждого, кто достиг определенного уровня развития, должен быть и соответствующий ему уровень ответственности, и ответственность при этом должна быть на первом месте, несмотря на то, что у человека вполне даже может быть адекватная эмоциональная реакция. И несмотря на право адекватной эмоциональной реакции, человек должен ставить во главу угла свою ответственность за последствия вполне законной своей эмоции. Так что контроль над своими эмоциями – это необходимость. И чем выше уровень развития человека, тем выше его уровень ответственности не только за поступки, но и за эмоции. Любопытно и то, что выброс эмоций обезоруживает развитого светлого человека – лишает возможности применения возможности высоких и высших эволюционных уровней. Именно поэтому социальные паразиты всех уровней, включая космический, перед тем как напасть, стараются вывести своего противника из состояния внутреннего равновесия, чтобы таким образом блокировать возможность применения возможностей уровня им недоступных, а значит очень для них опасных. Так что наглость, вызывающая провокационное поведение социальных паразитов, это не только суть их личностей, но и своеобразное весьма эффективное оружие, которым они весьма ловко пользуются. Сохранить внутреннюю гармонию и спокойствие порой бывает очень сложно, но это необходимость. В противном случае возможно поражение в результате эмоциональной блокировки возможностей высоких эволюционных уровней. Единственным выходом из такой весьма тупиковой эволюционной ситуации является создание динамической эмоциональной системы, когда появление эмоций приводит к тому, что вся эволюционная система человека гармонично изменяется с изменением эмоционального состояния носителя. В этом случае не происходит блокировка высших уровней сущности, и все возможности носителя этих уровней сохраняются в активном состоянии. Возникает так называемый эффект поплавка, когда все тела сущности человека гармонично насыщаются потоками первичных материй, и тогда выброс эмоций не приводит к блокировке высших уровней. Это очень важный момент, так как даже при ярко выраженной эмоциональной реакции, спровоцированной паразитами, не происходит эволюционная блокировка возможностей, которые прилагаются к высоким эволюционным уровням. Но это не означает, что наличие такой поплавковой системы дает право человеку, ее имеющему, выплескивать свои эмоции направо и налево без контроля. Ведь даже в этом случае мощный выброс эмоций может привести к плачевным последствиям. Другими словами, жесткий самоконтроль необходим всегда. Поплавковая система гармонизации в этом случае становится подстраховочной системой, на тот случай, если по тем или иным причинам эмоциональный выброс произошел. Прилет Роберта в Сан-Франциско в мое отсутствие был в некотором смысле оптимальным вариантом. Светлана имела возможность пообщаться с сыном, а Роберт имел некоторое время для адаптации к совершенно другим условиям, прежде чем приехал я. Все-таки я не его отец, и для него было не так легко адаптироваться в новой для него обстановке. Как-никак он видел меня всего пару дней, и еще не успел привыкнуть. Жаль, конечно, что у нас не было возможности забрать его с собой, когда мы приезжали в Литву. Ему нужно было учиться в школе, а нам приходилось переезжать с одной квартиры на другую, и при отсутствии московской прописки было невозможно определить его в какую-либо школу в принципе. Да и охота на меня и попытка саботажа спецслужбами, которая началась активно с конца января 1991 года, не позволяла Роберту быть с нами без того, чтобы ребенок попал в их поле зрения, со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что Роберт смог к нам приехать только в Америку, после того, как я получил рабочую визу. А до этого момента у нас было шаткое положение, и ему никто бы не дал визу, чтобы он смог приехать к нам. Мои 10 дней на восточном побережье пробежали довольно быстро и эффективно. Я завершил рукопись своей первой книги и был готов к следующей фазе работы над ней. В последний день моего пребывания у Дэна Хартмана он заплатил мне наличными очередную сумму согласно нашему с ним договору и отвез меня в аэропорт. Мы с ним тепло распрощались, и я пошел к своему самолету, который должен был меня доставить в Сан-Франциско. Прежде чем перейти к следующей страничке моей жизни, мне бы хотелось завершить свой рассказ о Дэне Хартмане. Он был весьма доволен результатами моей работы, и после моего отъезда еще несколько месяцев мне звонил. Но потом, когда нужно было ему решать, продолжать проходить лечение у меня или нет, он принял решение прекратить курс моего лечения, так как ему пообещали, что за значительно меньшие деньги его быстро поставят на ноги, но система лечения, которую ему предлагали, не была разрешена в США. Поэтому он поехал на Украину и прошел в кавычках «чудодейственный курс лечения» за небольшие деньги. После этого в кавычках «чудодейственного курса лечения» он вернулся домой в критическом состоянии. Ему было неловко после всего происшедшего обращаться ко мне за помощью, и через некоторое время он умер. Как я уже упоминал, он должен был или заплатить за 4 месяца работы, или отказаться от моих услуг. Он выбрал второе, из-за желания сэкономить, опираясь на недостоверную информацию о том, что на Украине ему помогут, и это будет ему стоить дешевле. Вполне возможно, у него сработал американский менталитет, суть которого в том, что если можно заплатить меньше, американец всегда заплатит меньше, особенно если ему преподнесут информацию в красивой оберточке, Содержимое которой можно узнать только после покупки конфетки. Конфетка, которая ему попалась, оказалась липовой, но она обещала быстрое выздоровление и за меньшие деньги. Жаль, что мне все-таки не удалось завершить его лечение, несмотря на довольно-таки хороший прогресс. Я никогда не говорю своим пациентам, что они станут здоровы очень быстро и стопроцентно, даже тогда, когда я уже имел много положительных результатов при лечении тех или иных проблем. Особенно, когда проблемы серьезные и их невозможно решить очень быстро, даже при всем желании. Я всегда говорю своим пациентам, что я попытаюсь сделать все возможное, и если не будет неожиданности, я надеюсь, все будет в порядке, даже если я уверен на все 100% в положительном результате и имею уже опыт решения подобных проблем. Только когда дело сделано, я говорю о нем как о совершившемся факте. А пока все находится в процессе, я считаю, не вправе давать обещания, которые я еще не выполнил. У меня такой подход. Подход, основанный на ответственности за то, что я делаю. И Пока событие не произошло, я не считаю вправе о нем заявлять, как о событии уже произошедшем. Меня всегда возмущало, когда люди, мало что умеющие и никогда не вылечившие хотя бы одного человека от конкретной болезни, заявляют окружающим о том, что они быстро и легко решают любые проблемы со здоровьем. И еще больше меня удивляют люди, которые заглатывают эту ложь в прямом и переносном смысле, и при этом даже не спрашивают хотя бы о каких-либо доказательствах правдивости сказанного. Обычно, когда вылечивших многих от страшных болезней спрашиваешь о предоставлении хотя бы одного доказательства сказанного, или о возможности явить народу хотя бы одного спасенного, странным образом у чудотворца все оказывается под большой тайной, и он или она... Не может, не имеет права об этом говорить. Думаю, ситуация предельно ясна, по крайней мере для меня, и надеюсь для читающих эти строки. На этом пока все. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.